Всем привет, друзья-товарищи, с вами Стартер. Модификацию Мерси Фрейл красные люди используют по-разному. Я еще не встречал трамвайные системы, реализованные с помощью этого мода. Сейчас мы находимся в долине, где в будущем я построю город Ольговец. И здесь же я буду снимать свои гайды по строительству аэропорта и другой инфраструктуры. Давайте посмотрим на карту местности. Трамвайная сеть окутывает весь город, включая отдаленные районы Западный и Борисово. А также район лесопитомника, где я хочу построить много частного сектора, плантации деревьев и так далее. В этом видео мы совершим круговую поездку по всей системе. Но прежде позвольте показать вам трамвайное депо. Здесь есть много интересного. Это депо может вместить до 5 трамваев модели GMU 113 LPR. Из пакета UNU Civilian Vehicles. Никакой другой пакет не предлагает трамвайные вагоны, кроме этого. Как вы можете заметить, депо имеет три рабочих пути, и все они соединены между собой. Давайте же зайдем в здание депо. Первое, о чем нужно сказать, автоматические ворота. Ворота каждого трамвайного пути открываются отдельно. С, с помощью редстоуновых проводов и коннекторов имелся в инжиниринг. Управление ведется с отдельного пульта в одном из помещений, куда мы дойдем немного позже. В дальнем углу депо на первом пути стоит ретро трамвай, который не эксплуатируется. Я поставил его сюда для разнообразия. А здесь на третьем пути находится трамвай, на котором мы сегодня осуществим поездку. Самая главная функциональная особенность этого депо — автоматическая система заправки трамваев топливом. К сожалению, в Эмерси Фрейлоудинг все еще не добавили электропоезда, так что трамваи здесь требуют топлива. Работает это все по тому же принципу, что и водонапорная башня, только вместо воды к путям поступает билдитель. под Подсказку, ведущую на мой гайд о строительстве водонапорной башни, вы сейчас видите в правом верхнем углу видео. На первом и втором путях наложится по два бока для заправки, на третьем один док. Блоки расположены друг напротив друга для удобства. Сейчас я покажу, как это работает. Трамвай, в котором мы сегодня поедем в рейс, сейчас 27 ведер топлива. Давайте его заправим до полного бака. Для этого необходимо пройти сюда, в культовую заправку, и включить рычаг, отвечающий за открытие подачи топлива на нужный вам бок на вот этом пульте. Наш трамвай стоит на третьем пути, первый бок. Что делают рычаги? Они открывают подачу топлива из резервуара, соответствующему нам боку над закручивающим жидкости, который передает топливо в наш трамвай. У нас сейчас будет использоваться вот этот вот резервуар с топливом. Для каждого блока здесь отдельный резервуар. Если мы посмотрим на то, что находится за пультом, мы увидим краснокаменные провода и в инжиниринг. Я использую каналы разных цветов. Чтобы различать провода, идущие к разным резервуарам, где красный канал – это путь первый, блок первый, а зеленый канал – путь третий. Чтобы попасть к проводам и трубам этой системы, нам нужно спуститься по лестнице. Вот так выглядит подногот на этой системе. Если бы здесь не использовались коннекторы разных цветов, то можно было бы легко запутаться. Каждый Redstone канал заканчивается на нижнем блоке соответствующего резервуара. Также к каждому резервуару подходит труба, которая соединяется через насос с загрузчиком жидкости по прельсам. Мы находимся в творческом режиме, поэтому для питания насосов я использую конденсаторы для творческого режима. Если будете строить такие же системы у себя, не забывайте устраивать удобные проходы каждой вашей машине. Чтобы их было удобно обслуживать в режиме выживания. И на этом мы можем закончить обзор трамвайного депо и подготовиться к выезду в рейс по маршруту. Для начала заправим трамвай до полного бака. Зайдем в пультовую заправки и включим рычаг подачи топлива на третий путь. Подача топлива происходит очень быстро. Как вы можете видеть, наш трамвай уже полностью заправлен. Теперь мы отключаем подачу топлива и запускаем двигатель. Пока двигатель разогревается, откроем ворота на треть. Итак, двигатель готов, пора отправляться. Первая станция на нашем пути – Борисово. Там мы развернемся и поедем до конца маршрута, а затем обратно в Борисово и в депо. Итак, в путь, а сопроводит нас спокойная музыка. Как видите, при движении со скоростью больше 20 км в час появляются лаги, из-за чего приходится всегда держать скоростной режим меньше 20 км в час. Поэтому поездка у нас будет довольно долгой. Станция «Борисов». Поскольку система у нас однопутная, на каждой второй станции есть путевое развитие, разъезд для разъезжания трамваев в противоположных направлений. На станции Борисова, как и на большинстве станций этой трамвайной сети, я не делал никаких особых декораций, потому что не планировать их сюда в будущем. Эта станция предназначена для обслуживания района Борисова, который я вам сейчас указал на карте. Итак, давайте продолжим следование по маршруту. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – городской совет. станция городской совет это промежуточная однопутная станция здесь нету путевого развития вот этом месте планируется разместить административный район во главе с горсоветом, поэтому я выбрал такое название. За этой станцией располагается первый на нашем маршруте тоннель, ведущий на станцию лесопитомник. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция лесопитомник. Станция лесопитомник Эта станция оказалась самой сложной в постройке Она стоит на трехметровой землемой побушке из-за перепада высот. Обслуживает она огромный район лесопитомник, который простирается вот даже до сюда. Из-за сложностей с постройкой я не дошел ни до какой детализации этой станции. Станция имеет разъезд. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция у лесья something to hold on so gotta find it first but here I am cause be laying under palm trees waiting for the summer knowing there's nowhere to go cause I am happy on this I wanna be my father Didn't know that yet. So if you want something to hold on, so gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I. Станция Улесье. Эта станция промежуточная. Она построена для обслуживания южной части района Лесопитомник и для обслуживания восточной части набережных кварталов. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – набережная. Станция Набережная. Эта станция была построена самой первой. Она обслуживает прибрежные кварталы этого города, а также кварталы, расположенные севернее этой станции. Также около этой станции будет находиться гидродром, что также прибавит пассажиропотока для этой станции. У данной станции имеется разъезд. И после этой станции начинается самый длинный тоннель в этой системе. Что ж, поедем дальше. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Угорье. Станция Угорье, промежуточная станция, обслуживает северные районы западного Ольговца. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Западная. Станция Западная. В отличие от предыдущих, эта станция хорошо обустроена. Здесь я установил ограждение, освещение, а также здесь есть 4 выхода в 4 стороны. Куда вы хотите выйти, туда и сможете выйти. Далее путь идёт на разворот и обратно на станцию Набережная. Товарищ зритель, если ты досмотрел это видео до этого момента, ты невероятный молодец. Спасибо тебе большое. Твой просмотр поможет в развитии моего канала. Рассмотри, пожалуйста, возможность подписки на мой канал и постановки лайка на этот ролик. А я ускорю мою запись возвращения в депо, потому что это видео и так уже довольно сильно затянулось. Товарищи, наше видео подходит к концу. Осталось только запарковать наш трамвай в трамвайное депо обратно. Для этого я меняю крабнику на заднюю и начинаю задним ходом двигаться в трамвайное депо. Этот процесс я тоже ускорю, потому что наверняка очень мало людей досмотрело до этой недели. Да, у трамвайного депо есть еще и второй этаж, но о нем ничего нету, поэтому я вам про него не рассказал. Итак, данное видео подошло к концу. Спасибо всем, кто досмотрел его до конца. Создать эту трамвайную систему было очень сложно и долго. Надеюсь, что вы поддержите меня лайком и подпиской за это видео. Ну а я на сегодня с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.